Все, поехали. 3-2-1. 3-2-1. Здоровайся у тебя. Здравствуйте! Друзья. Нет, давай заново, потому что потом резать тяжело. Резать тяжело? Да. Через паузу здоровайся. Через паузу как? Ну вот я ну, тебе типа... говорю: здоровайся. Так, ты делай давай. паузу небольшую, а потом здоровайся. Понял? И смотри туда. Поехали. Так. Добрый день! Пойдет? Вообще классно. Как будто у нас новости. Здравствуйте, здравствуйте новости. Дорогие зрители, вы в эфире программа подкаст Мурлянский. Да, Андрей, все очень здорово. Молодец. Будешь работать на канале Первом, да? Ну, кстати, я пару раз читал новости на матч ТВ. Там записывал пробники. Неплохо получается. Потом как-то посмотрите. Всем привет. Здравствуйте. Привет, здрасте. Мы снова в деле. Да, да, у нас э, мы все-таки наладили вот этот график, и у нас превью к очередному туру. Превью-обзор, тур. превью-обзор. 26-й тур чемпионата России. Мир российской премьеры. А так, я начал изучать английский. 26. Начал изучать английский. Целых два, блин, занятия. Я такой... Two unit. Two unit. Two unit. Yeah, классно. Yeah. Uh, ну что, друзья, смотрите по поводу конкурса, который у нас запущен сейчас и под предыдущим видео он все еще идет. Uh, мы почитали классные вещи, вы пишете про Вадим Валентиновича, приветствуйте его классно, и мы так подумали, что нужно дать возможность еще людям написать, потому что, во-первых, это и тренеру приятно будет uh, увидеть и услышать, а uh, он увидит это. А, к домашней игре покажем К домашней игре мы ему это все покажем Поэтому, друзья, давайте вот до следующей домашней игры Мы этот конкурс продлим И итоги подведем а, На превью к 27-му туру да. Когда факел здесь будет играть с И как раз там и подарок вас. На э самом деле э Слушайте, столько талантливых людей. Вообще просто. Там, ладно, мы просили четыре или что-нибудь просто, а там целые сектории не есть. Есть разные варианты, есть просто Вадим Валентинович с возвращением в РФПЛ. Сам сказал, ему сейчас Ну классно, классно. В общем, друзья, продолжайте писать приветственные слоганы, четыре что-то яркое. Вадиму Валентиновичу Евсееву, новому главному тренеру «Факела». Но начинается этот тур не с игры «Факела», этот тур начинается с игры любимых «Химок». Да нет, сейчас, подожди, сейчас, «Динамо», ё-моё. «Динамо» в тот раз тоже начинал тур. Да. что? А, и... Устроилась. Ну, нет, понятно, но тут «Химки», «Динамо», первый тур, и тур у нас разделен на два дня, 6-7 мая, давай первая игра «Химки», «Динамо». Вот... Что по этой игре, Андрей? Слушай, э, вот сейчас вот как раз мне кажется тот момент, что если Динамо сейчас проиграет, то я думаю, Якавовичи могут, и, собственно говоря. Ну а есть какая-то разница. Ну вот уберут его сейчас, уберут его потом. Какая Но а смысл просто ну, 3, 3 тура. Вот они ну, там. Нет, ну пятое ты... место, ну, возможно, проиграть две подряд игры, проиграть это Факелу и Химка. И ну и ну и я не вижу в этом проблемы, мне кажется, просто вот... Сейчас много говорят о том, что Динамо, в принципе, сезон доигрывает. И юбилейный сезон не получился. Они вылетели с Кубка. Это самая главная такая была проблема. Дима Дерунец мне об этом говорил. Такой ярый болельщик Динамо. Там, и... ну, слушай, я вообще не понимаю. Поэтому для них, я думаю, не сильно принципиально. Тут главное, чтобы игроки... вот Все зависит, наверное, в большей степени от игроков, как они будут на это реагировать. Их самолюбие. То есть они проиграли факел у себя дома в день столетия. Сейчас они едут на бывшую родную арену. Химки и что вот ну, самолет, которая родной это не была никогда, так просто на момент реставрации ну играли. Ну был вперед, э, когда там играли. И mm -hmm. вот что игроки, вот тот же Скопинцев, там Шунин, которые заводились, неужели для них все равно, э, как они играют? Мне кажется, вот здесь это. Да, но ну нет, никому не все равно, как они играют, но видишь, хим... у Химок другая ситуация, они играют против команд, которым надо спасаться. Понимаешь, спасаться, я имею в виду, пытаться спастись. У Динамо, Динамо. Надо, Дин, Динамо, да, то есть они играют с факелом, который пытается спастись. Условно говоря, от... Э... Андрей Викторович звонит. Отвечай. Вот так вот, видишь. Получается, звонят во время. Во время. Так, ладно, по делу. А, теперь Химки, Динамо. Ну, Химка надо спасаться, я думаю, они будут играть на победу. И я говорю: после игры с локомотивом первый тайм до счета 3-0, когда они почему-то развалились. 3 ну, 3 3 да. А пока не развалились, было все круто. Мне нравилась игра, и достаточно энергозатратно, достаточно быстро. и Они очень хорошо прессинговали. Вот, э, я думаю, Динамо просто так не, не, не получится пройти этот тур. То есть, в смысле, легко, вот так, знаешь. Ну, у Динамо были проблемы с пари они там до 80-й минуты тоже проигрывали пари поэтому у них вот сейчас идет такой период пари НН, Факел, Химки, и пока один 1, 1 по э, Но здесь другой футбол, видишь, э, Факел играл от обороны, как обычно, э, Химки, я не думаю, что они будут играть от обороны, они будут там прейсинговать, тем более домашняя игра. Вот. И я думаю, будет прям вот такой быстрый футбол. Потому что Но... и, и Динамо в него может играть, и, соответственно, Хипит. лимки будут пытаться, потому что ну, смотри, Руденко быстрый, Гулиев быстрый, Долгов быстрый, Главчич быстрый, если Магомедов, Мага... Магомедов, да. Магомедов играет быстрый, Хубулов быстрый, ну, то есть... Митрюшкин. Митрюшкин стоячий. А, вот. Ну, и еще один важный момент в этом противостоянии, что в первом круге был счет 6-1. Мы помним mm -hmm. этот матч, когда... Я думаю, mm -hmm. они забыли уже нахер все, все это. Ну, ну, нет, там, там уже там... и 7-0 было. Нет, Им там просто... Садыков забил. А -а -а -а. так, такой нельзя забывать. Садыков с пенальти, помнишь, в конце, когда, Кобнев, когда Групнев, там Групнев. радовался и все остальное. Радовался, Поэтому да, да. это такой интересный матч еще вот с такой подоплекой переходим дальше коротко скажем о матче торпеда москва ахмат потому что ну что тут говорить торпеда мы уже потихонечку, да, мы уже потихонечку прощаемся с этой Это, командой. Знаешь, как, как я говорю вот мы в прошлом когда писали после тура ну, «Зенит» как бы уже отсеяли, да. Ну, и вот и торпеды, я думаю, тоже можно уже отсеять. Потому что там в руководстве команды говорят, э, не говорят, а считают бюджет команды. И даже тренер у кого-то спрашивал, какая там первая лига. Клотет а вот останется в первой лиге? Ну, я не знаю. Вот, видимо, поэтому интересовался, насколько первая лига э, актуальна для него, скажем так. Или у него есть более какие-то другие, хоть один вариант, может быть, где-нибудь будет. Вот, не, ну, я думаю, он останется. Ну, а что футболисты? Вот, сейчас футболисты, они же тоже на такой ярмарке находятся. У них вот есть матчи, чтобы себя показать. Конечно. Чтобы потом где-то найти вариант э, в клубах, которые, может быть, поднимутся из первого дивизиона ну, или останутся быть, здесь. И выше. Ну, там, смотри, там есть... Там есть футболисты, в принципе, за кем можно следить. Понятно, что это не Лебеденко, понятно, что это не вязанцы, потому что возрастные и не Самсонов. Вот. Но есть футболисты, которых... В которых ну, тот же Шляков, тот же Караев, тот же Нидфулин неплохой сезон. Нидфулин, но он отстранен. Ну, же? сейчас отстранен, да. Я говорю в целом, что он, непло... он так неплохо играет. В принципе, с Менделем, допустим, плюс-минус одинаковые по работоспособности. Может быть, у Менделя больше там, подкатов, знаешь, таких жесткости, а этот чуть-чуть играть вперед. Вот. И голов у Нидфулина больше. Ну, ну, я говорю, больше вперед играет. Вот, и у них сейчас, у футболистов, если брать, скажем так, не командные задачи, а задачи именно, индивидуальные. индивидуальные, то, конечно, за 5 туров надо, я тебе говорю, Цега если Екимов вот так будет играть 5 туров, как последнюю игру, факт, все на. А, но ну и в Ахмате. В Ахмате потери Ильича Садулаева, крестообразные связки, мы говорили в прошлом выпуске об этом, все-таки подтвердились крестообразные связки, и это уже вторые кресты у Ахмата за последний месяц. Шатара и Садулаев. Шатара, насколько я понимаю, получил здесь, в Воронеже, травму. Вот, ну я не знаю, да, я, значит, насчет крестов я не слышал. Ну кресты, я посмотрел, да? что пишут, а, что ну, крестообразная связка, повреждение крестообразной ну, связки. Ну, наверное, уже прям такой в возрасте э, почтенном тренер э, Ташуев, может быть, когда-нибудь поймет, что у него надо поменять. Ну у него вес. люди просто э, ломаются. Я понимаю, что, возможно, он на этом сидит и, ну, в смысле, на этом сидит. Я имею в виду, это основное э, в его подготовке. Но, блин, ну. Ты думаешь, что надо делать выводы? Ну, хотя бы не всем одну, один вес поднимать, знаешь? Ну, Кому-то надо больше. Ну, представляешь, канаты поднимает 100 килограмм. бедняга Садулаев поднимает 100 килограмм. Канаты весь, э -э у него ляжки, как, в ляжке мышц у канаты, как у Садулаева во всем организме. Понимаешь? Ну, <свят> смотри, тренер все-таки добивается результатов, значит, нет, что он что-то понимает. вопрос нет, да. И вот, э -э если мы говорим о крестообразных связках, еще до конца... Никто точно не сказал, почему так случается. Там вот не, ну, понятно, споры, да. споры идут. Ну и в любом случае Ахмат проводит, по-моему, лучший, лучший сезон, лучший сезон, да. сезон, по сезон. в Премьер-лиге. Да, они, они все еще в борьбе за пятое место. Да. Вот это. Поэтому здесь у Ахмата, в принципе, все хорошо. Я думаю, что даже без Садулаева они там разберутся. Садулаева. Третий матч субботы. Андрей, mm -hmm. это будет первый матч для Вадима Валентиновича Евсеева во главе Факел. Ростов, Факел ворот. и сразу, знаешь, вот как говорят, кинуть под танк, знаешь, ну вот бывает там, допустим, не ставят одного футболиста, mm -hmm. не ставят, не ставят, и потом ставят его и под какую-нибудь сильную команду, знаешь. Чтобы, ну, то есть готовят специально э, под. Да, и вот сейчас вот получается такая ситуация, потому что он пришел после победы э, Факела. И Ростов на самом деле, ну, не считали, там Зенит, да, это, наверное, танк. Ну, это сейчас, команда, которая, которая на втором месте находится. Которая между четко набирает. Э, ну, она на минуточку и не проигрывает. Ну хорошо, давай. Вот э, твои мысли по этому матчу. Да. Важно вначале сказать, что у Ростова пропускают эту игру по предварительному данным а, Чернов, Щетинин, у них травмы плюс полос, он уже давно отсутствует ну, полос, давно. И у Миронова перебор желтых карточек, у факела не будет играть Игорь Калинин Не потому что там арендное соглашение так, так. составлено, а потому что у него тоже перебор желтых карточек И вот так вот получилось Да здесь главное другое Интересно идет. будет ли играть Кикискири а вы... Ну вот, давай, давай, вот теперь твои мысли по поводу этой игры. Я знаю, что футболисты «Факела» восприняли вот, назначение Вадима Валентиновича позитивно. То есть, тот же Квиквискири играл у Евсеева в Хабаровске. Э, то есть, для он... них это такой положительный импульс. Я тоже разговаривал, скажем так, не будем фамилию Да, называть. да конечно. Да. Да. Да. Вот я разговаривал, да. и... Э... Асхабадзе разговаривал с Пятибратом еще, по-моему, после Оренбурга, но ну, уезжал очень долго, они разговаривали, вот и, ну, как опять же из, из разговора, с, скажем так, с человеком из из, футбола, из клуба. Ну, пускай будет из клуба, да. Вот, он сказал, что типа Аскабадзе подумал, что э, нет у него влияния на команду Пятибратов. И поэтому это созрело сразу. Ну, типа, что надо расставаться по боевому согласию, как ты любишь говорить. Угу. А вот. Э, и типа э, И сразу вот, как, как, как возник с Евсеем, с Евсеем вариант, я не знаю, но ну, понятно, что он в долго играл, ну работу, да. Да, след, факель просто. Да, я понимаю. Вот, но э, при этом при всем ну, то есть, как бы подумали, что нет ли они на команду. Ну, хорошо, уже пятибратовым мы давно, давно, и давно сейчас э, с ним поставили Евсеева. Э, ну, а как ты хотел, чтобы что футболист тебе сказал, типа, поставили тренера, и он, зная, что реплику все услышат, и он скажет, да, конечно, он не тренер, не очень. Вот пяти братов тема, а не все их пришли. Нет, мне. я тебе не про то, ну, не, про оценку, они... не про оценку тренера, а про восприятие. восприятие. Просто я иногда, всегда... когда, вот, например, когда ушел Василенко, футболисты после локомотива приходили и говорили: для нас это было шоком. Они говорили явно, что мы ходили там, просили у руководства оставить. То есть был такой фон все-таки тревожный. Здесь футболисты восприняли все-таки Евсей. Я что думаю, там, есть? знаешь, что тряслись, что Юран может прийти. Да, ну, блин. А давай по игре. Давай, вот мы все по вот игре. с вами. А все чувствую. Факел будет играть в свою привычную игру от обороны. Самое страшное для них что эта игра привычнее для Ростова. Понимаешь, потому что Ростов в последнее время играет э Любит владеть да, мячом, Любит владеть мячом, но есть один э минус. Песняков. Соответственно, и его игра ногами. Но ну, есть и огромный не, плюс. Не, не Песяков как минус, а его игра ногами минус, потому что он может привести. Вот. Понимаешь, то есть шанс, э, что он привезет, велик. На самом деле велик, как бы кто ни говорил, что он играет хорошо ногами. Но еще больше шанс, что Камаличенко заработает пенальти, если еще помните о том, что Фатил зарабатывает эти пенальти в свои ворота, чаще любой другой команды э, в РПЛ. Ну, mm. видишь... Будет пенальти? Я почему-то вот прям а уверен, судья? что пенальти будет. А там, кстати, судьей интересный момент. Сначала Мешкова назначили, так. потом Мишкову убрали, травму. И теперь Евгений Кукуляк, который не работал пенальти, с, да. с момента, пенальти, да. Зенит-Динамо. Как, как вот За деньги, да. За деньги так. Да. Также здесь. Пенальти, да. Пенальти, да. Ну вот я тоже думаю, что будет пенальти, потому что Камаличенко, он, он просто. Ну, я не знаю, он как отдельно вот эти вещи Я тебе говорю, это, вот, конечно, это талант искусство, супер, супер. искусство упасть в штрафной, да, ему веришь, поверили все да, ему веришь, это, это вообще фантастическое искусство. А, не будет ли у Ростова проблем вот с факелом таким воодушевленным и победой в предыдущем ну, туре, думаю, но... и... Не думаешь? И у Ростова не будет проблем, вот они так сильно переживали эту ничью со Спартаковым, выплеснули много эмоций, там Карпин, непонятно еще будет на скамейке или не будет, потому что у него да вроде я его думаю, вызывает у, у, у Карпина влияние на команду, у него все под контролем, на самом деле, и не важно, где он будет сидеть. На лавочке или То есть, это плюс вообще... у него хороший тренерский штаб. У него есть Анопка, который сидит, и он ну, на лавочке будет сидеть. И, и я думаю, они смотрят в одну сторону, потому что Анопка работал э, с, с, с... ЦСК долго работал. Со сутки. Да. Вот. А сейчас он с другим тренером Ну, просто сходили... Анопка и Карпин они очень плюс, большие друзья, еще со мне ну, ну, понятно, что у него весь штаб, там О, там и... кафанов есть, там Я говорю, есть, кому Там, там достаточно. Ну, а вот первости, потери: Миронов, Щетинин. Миронов, Полос. потери, Щетинин потери, Но Полус уже не играть давно, как бы, но. И честно, Полус, наверное, не, с... ну, не всегда подходит именно под ту игру, которую сейчас Ростов именно mm -hmm. такую быструю, знаешь, э, с какими-то такими комбинациями. Вот, а Полус, наверное, чуть-чуть иногда упадает. Вот. Но в целом, я думаю, Ростов как бы сильнее. И должны... <говорит> <говорит> Хорошо, что ты думаешь по поводу состава Файтвилла? Это последний вопрос по этой игре. Много ли будет изменений вот таких ну, первых? Помимо, помимо Калинина, который... Скорее всего, будет играть Суслов. И, Суслов, понятно. и, и по его статистике тоже можно... Были ближе к пенальти, еще на шажочек... Вот, э... Ну, у Кирилла, да, там было несколько моментов. Ну да, но, да. Ну, К сожалению, видишь там. Причем а самое страшное, ладно бы это были какие-то такие пенальти, знаешь, вот, допустим, как э, химки вот сейчас с, с лохмативом играли, это прям пенальти-пенальти. А там случайные, знаешь, что выпьем сзади. С химками, да. Ну, нет, случайно. А не, не с, химками. С, химками? с химками. А с химками, когда да, когда с химками. Не попал, а попал. потом с Краснодаром вот тоже я игру проментировал. Ну, я говорю. Но были моменты. Причем так не скажешь, что вот Кирилл э, вселяет ощущение надежного защитника mm -hmm. вот какие-то моменты такие да. вот совсем абсурдные э, э, но абсурдные да. э, антика такой ну да и я бы не менял вообще ничего вообще а, ничего, ничего. я жизни. бы оставил однозначно связку в мендель и э -э кимов потому что я тебе говорю мне нравится как мы ну, поняли кимов с Менделем, потому что тот он пытается отдать вперед мы уже это обсуждали андрей ну Якимов, дай мне его Якимов, ему столько... Якимов теперь новый краж для Андрея. Марков вернулся, это тоже очень важный момент. Не он, думал, он с командой. Ну хорошо, Андрей думает, что Ростов в этом матче фаворит. Оно в принципе так и есть, и сложно думать Но мне по интересно, другому. по какой схеме будут они играть. Ну посмотрим, вот это вот, очень много вопросов. Ну, может, может измениться схема на четыре защитника, потому что ну, да. был Калинин. Но, и с другой стороны, я посмотрел там много материалов про Евсеева, про его шинник, посмотрел, как они играют, он с четырьмя защитниками вообще предпочитает играть, поэтому интересно, будет ли он менять по ходу этого сезона. Ну, вопрос да, кто будет играть крайним защитником Один, ладно, Брайми сыграет. Ну, Но... Брайми вот в четверке защитников, мне не кажется, надежным вариантом, потому что он Да, в обороне, играет. да. Ну, не... а с другой стороны, Альшин лучше по отборам в прошлом туре. Вот тебе и... Я не думаю, думаешь. что э, понял позиция это разная. Крайнего защитников 4 и крайнего защитников 5 латерально, разные позиции. Я бы это вот. И Альшен возможно. Ну есть Магаль, есть Чуров. Не, не не не, Есть Магаль. Подожди, есть Магаль и на этом. Ну, окей, Андрей как всегда любит. Ну потому что я не, ну, его просто сейчас не ставят и не ставят совсем. Его не ставили а, при другом <и> <кора� hadi> тренере. Да. Это важный момент. Да, да, да. Сейчас тренер Сейчас посмотрим, как посмотрим, будет. как будет. Может а, быть, действительно, Максимов выйдет, как начнет забивать. Может быть. Может быть. И... Но навряд ли. Но и, Знаешь, вот у меня ощущение, так. что новый тренер – это всегда шанс для тех, кто был на скамейке, доказать согласен, все с самого начала, потому согласен. что новый взгляд. и. Но чудес не бывает. Но посмотрим. Разные-разные истории. Я потом. имею ввиду, потому что он не готов. Но посмотрим. А Следующий матч – Пари-НН-Урал. Урал сегодня проводит свой матч с ЦСКА в Кубке да, России. Да. Вот здесь будет титр э, о том, как эта игра закончилась. Но вот Урал с Пари-НН. -н, там я очень думаю, близко 4 это... очка всего. Слышь, я думаю, не стоит Пари-НН ждать такого, что действовать, как с крыльями. Потому что где-где? Ну где -где, но только не с не Уралом. Урал. И Со... Урала, это... да. а, это... Уралах, вот такой, и Ахмат, примерно, знаешь, там. Ты думаешь так, да? Да, да. да. А смотри, что по потерям в составе команд у Париенен отсутствует Майга, была статистика о том, что Париенен намного больше очков. Париенен редко проигрывает, давай вот так сформулирую, редко проигрывает, когда в стартовом составе выходит Мамаду Майга. Он получил очередное мышечное повреждение и не будет играть. У, а, у Оренбурга, ой, прошу прощения, у Екатеринбурга, Филипенко, Коновалов, Шатов и Газинский. Ну, вот из Шатов вообще Филипенко, ну вот Совсем он мало. Он в клубе, да. Mm. Филипенко и э, Газинский. Ну, Газинский травму получил уже ну, достаточно давно. Уже. Филипенко, есть там варианты в защите у Урала. Вполне могут И вели. давай еще не будем забывать, что сегодня Урал играет свой матч на Кубок России. Я думаю, ставка больше на это. Ну, а там 4 очка, Андрей. 4 очка между парей Вот сейчас парей НН выигрывает. Давай ну, представим, все. и все, они догоняют Урал, и что тогда, а с, э, и что тебе а, кубок а, даст? А, а как мы э, поняли по игре с советов, да, один удар, два гола, может быть. Может быть. Вот, а иран у нас Какой? Фортовый немножечко, да. Вот. Так что результат может быть, знаешь, вот, честно, я даже здесь не возьмусь э, на кого-то поставить, просто реально может быть любой результат вообще. Но мне кажется, многое будет зависеть от сегодняшней игры. То есть, если Урал выиграет, они воодушевленные такие будут, и э, они могут вот на этих дрожжах проехаться и попаринать. Но если они проиграют сегодня, то они, они ничего не теряют. Ну, они ничего не теряют, ну, они, не теряют, делают, они да? еще будут играть еще один матч в Кубке России там так, еще один еще есть? Да, да, да Краснодар Акрон с победителем пары Краснодар Крон. поэтому по большому счету они сегодня так ну мне кажется что вот то этот мат сейчас э, играют ЦСКА Урал. ЦСКА Урал и кто проигрывает играет с победителем да и выходит в финал да то есть по ЦСКА, факту, Урал они... может быть финалом да блестящий правда блестяще я знаешь о чем подумал что в принципе для урала и сегодняшняя игра и игра вот воскресно они ну по своему ценность по своей ценности равны потому что тебе тут место в рпл да. надо сохранить а там тебе можно выйти в финал -предел. но я тебе говорю вот даже не возьмусь э -э -э, не возьмусь скажу, предположить просто вообще не знаю вот я это. думаю урал будет сушить игру знаешь, я вот я думаю, Урал в любом лечейку. случае как бы больше к победе, чем нижний, потому что нижний ну, не очень играет, мне не нравится. Ну, как они играют сейчас. Вот. И я думаю, Урал будет поближе к победе, и это будет ну, там, небольшой счет. Ну, я имею там типа 1-0. Но Урал давно не выигрывает в чемпионате России, это ну, тоже в чемпионате России проблема. Им и им надо, Любимая фраза. Кого? Обыгрывать? Если, если не Парин, который да, Которые проигрывают... Э, Всем подряд. Ну, очень кроме... часто проигрывают. Подожди, кроме, а Кукуляк это не тот, который как раз судил по нет, и... нет, Кукуляк это тот, кто в матче Зенит-Динамо не поставил пенальти, когда его Куян пригласил посмотреть. Помнишь, Клоудиньо заехал там по ноге? А, да, да, да, и да, он смотрел-смотрел, да, вышел значит. и не поставил, но потом Динамо все-таки... Вышел, тресся, бледный. Вот, да, ну, там можно понять человека, это все было... Ну, да. слушай, дальше вообще интересный матч. Это вот, мне кажется, самый яркий по содержанию будет матч. Ну, не уверен, еще Почему? Краснодар крылья. Ну, все-таки ЦСКА, мне кажется, чуть сильнее выглядит, чем... Не, э... я имею в виду по яркости, понял? По, по... Ну, мне просто Краснодар, вот вспомнил, например, второй тайм, когда там 6 мячей со Спартаком было такое... Ну, яркий очень, же. Очень, да, ну, очень, да. Очень, Нет, значит, да. Яркий. Я думаю, кстати, вот мы плавно перешли к игре ЦСКА Оренбург. Ну вот, и я тебе скажу, э, вот в этой, как ты говоришь, э, сушить, вот я думаю, в этой игре Дота <св mesh> будет сушить. Потому что. Оренбург... Не давать играть да, Оленбург. Да, бо, больше надо, надо будет не дать сыграть Оренбургу. Ну, это его бывшая команда. Плюс -э, в нападении они помощнее, ввиду заболотного. Вот. И я думаю, будет вот такая вот игра именно на заболотную, потому что, ну, просто банально он помощнее, прям. Остальных, кто там, Сиваков, самый большой, наверное, больше. Ну, Сиваков там, он пропускал, я помню, с факелом у него были какие-то проблемы. Опять играет на естественном поле, естественное поле хорошее. ЦСКА надо выигрывать, потому что они борются за тройку. Оренбург, в принципе, ничего не нужно, они просто играют Оренбург борется за хороший футбол, знаешь. за премиальный, как ты говоришь. Да, да, за премиальный, и мне кажется, если вот, знаешь, был бы приз к примеру, в нашем чемпионате за красивый, за красивый футбол. знаешь, Вот за красивый футбол боролись в Баренбург, крылья, ну и хватит. А, ну и Ростов. А вот давай поясним зрителям, ты как футболист, поясни, что такое премиальные вот, относительно зарплаты. Насколько это большие, большая сумма относительно месячной зарплаты? Ну, понимаешь, во-первых, смотри. В среднем так, если попалась. Мы, мы, мы берем какую команду? Премьер. Ну, вот допустим, Оренбург, тот же самый Оренбург. Ну, э, разброс зарплаты большой, может у кого-то вот 200 давай. тысяч зарплата, а у кого-то миллион рублей зарплата, mm -hmm. условно. условно Я mm -hmm. не знаю, зарплаты какие там. И вот премиальные в, в премьер-лиге могут быть 200 тысяч. Отзывание. И для кого-то это удвоение заработка, зарплаты. а у кого-то это пятая часть от, от зарплаты, понимаешь? Ну, то есть, это значительная сумма. Это нормальная, нормальная. сумма. В э процентах это где-то процентов, может быть, от 10 до 20 от зарплаты, да, судя по тому, как ты говоришь? Да, Но если местами так, побольше. Местами побольше. Факел вот здесь выходил, когда с первой лиги у них э были премии 50 тысяч рублей. А, В первом при, зарпла... В первом дивизии, да. при зарплате у некоторых там 150 тысяч. 100. То есть, это третья часть зарплаты. И Выиграй э, три игры, а факел много выиграл. Вот, выигрываешь три игры, вот все двоие, не твои зарплаты. То есть, ну как бы как э, Александр Иванович Корешков э, говорил: хочешь есть на... Не, не на Жигулях, а на выигрывай матч. Выигрывай. Хочешь носить швейцарские часы? Выигрывай. Вот, ну если... вот э, просто для наших зрителей, чтобы понимали, что премиальные ⁇ это действительно это очень серьезная нет, нет, вещь. Серьез... И без них, самое главное, как бы там никто не говорил, что вот вы получаете, футболисты там получают какие-то там мифические деньги, нахер им платить еще премиальные? Нет. Эээ, любая... Ээ... Любая вообще деятельность должна быть оплачиваемая. Это раз. И вот премиальный ⁇ это хорошее подспорье к тому, чтобы зарабатывать. То есть это мотивация. Мотивация, мотивация однозначно. А, идем дальше Зенит Спартак все, все говорят об о, о этом матче как о золотом матче Зенита потому что если Зенит выигрывает Зенит чемпион готовится как раз было много разговоров о том что нужно это чемпионство оформить матч со Спартаком потому что Санкт-Петербург Москва и все остальное но как мы знаем не всегда получается когда готовят и вот что-то подводит да. Наполе да? Наполи, например да что-то люди там уже до игры выиграли да, да, да, матч да. специально чтобы Наполе стал чемпионом не получилось у да. Зенита и Спартака я помню один момент когда был переходный сезон у них тоже была подобная история Зенит там выигрывая э, у Спартака становился чемпионом но они выигрывали 1-0, что-то удалили там именики, какая-то такая история была. И потом э, Кариоко забил, они сыграли в ничью, и в итоге Зенит чемпионом не стал. Поэтому вот здесь, мне кажется, что эти настроения о золоте Зенита после этого матча, они могут быть подпорчены, но по игре они кажется, что Спартак что-то может Зениту предложить. Я вообще, честно, в Спартак последние матчи, последние... Месяц, я бы даже сказал, знаешь, не выглядит конкурентом для Зенита, Поэтому, я думаю, «Зенит» спокойненько, ну, может быть, неспокойно, но эту игру выиграет и оформит чемпионство в этом туре. Тем более, что у «Спартака» отсутствует «Литвинов», потому что у него что? перебор желтых карточек, то у него удаление было, теперь желтых карточек перебрал Руслан. Джеки там сломался с Ростовым, поэтому с Спартака проблем хватает. Я думаю, что, ну, мне кажется, что Зенит оформит. И Зенит сейчас после игры с крыльями на хорошем настроении, на хорошем ходу. Бразики все в порядке. Поэтому, я думаю, мы поздравим с тобой на превью Зенит. На подведение того. А торпеда тоже немного. Ну и там, и опять же, знаешь, вот так удочку в предыдущий наше наш обсуждение, mm -hmm. что премиальные это тоже там Зенита. Конечно. будут Не, за не я чемпионат. думаю, нет, конечно, 100%. Поэтому бонусы за выигрыш 100%. Бонусы 100%. по любому есть. Поэтому ну вот коротко об этой игре скажем, что Зенит скорее всего проведет свой чемпионский матч. Сложно сейчас. Тем а, более придумать, что там еще Спартак э -э может противопоставить. Он домашний матч. Да. И, и как бы где формить чемпионство. Ну вот я, нет, в, я, в, я, в, я тебе об этом говорил, мы только сказали про Наполе. Ну нет, я, Наполе. Не, я имею в виду после игры. После игры если... Все понятно, если они выиграют, надо да. выиграть. Да, да, Но да. посмотрим, я думаю, что для игроков Спартака будет мотивации, как у факела с Динамо было. Да? Вот, э, как думаю. Жора Гангадзе сказал, они думали, что мы приехали как праздничный торт сюда, а оказалось, что нет. Но посмотрим, будет игра интересная. Краснодар, Крылья Советов, Крылья Советов, дорогие наши, Андреем очень сильно любимые. Я вообще, слушай, мне это жалко. Просто вот этот футбол, в который они играют, примерно похожий на Оренбург футбол, и не набирает очки, а Оренбург набирает при этом очки. Да. Вот. И знаешь, как становится жалко вот эту вот команду, плюс... Ну, честно, у меня даже мысли есть, что они выиграют. Крылья совета? Да. То есть э, крыльям Советов будет проще играть с командой, которая тоже играет. Да, в которая тоже играет в открытый футбол. А у меня вопрос: два вопроса по этому матчу. Ну, вот Бейла не будет. Кстати, вот мы когда. Э, не будет еще и Рахмановича. Бейла, Рахманович. Рахмановича. Записывали, когда в тот раз э, вот, э, я бы сказал, что удаление Бейла было. Ну, Удаление было, кого не и не сказал. И я потом смотрел пресс-конференцию, и мне понравилось, как его Риана защищает тренер. Вот тренер. так и ну, вообще за футболиста постоянно. Но он, там второе он, он нарушение его... такое было. Ну, слушай, что, ну... он говорит, почему так, он, он лидер команды. Он, он, он его прям вот минуты две, наверное, восхищался. Ну, как восхищался? превозносил это Но там была еще одна история с Белым интересная. Ему предлагали вот уйти, а он сказал, ребят, если вы хотите, чтобы я ушел, Штутгарт предлагал, насколько я помню. Платите деньги. Я бесплатно из крыльев советов уходить не могу. Приостанавливать контакт да это Это вообще браво. Это респект, да. Но вот не будет Бела не будет Рахмановича. Ну, Рахманович так играет с пятого на десятое Ну, остальные все, в принципе, в строю. Краснодар, в принципе, тоже в порядке да. сейчас, да, да, если конечно. Сафонов там какого-то очередного дурака не пустит. Но будет интересная игра, мне кажется, что здесь тотал больше двух с половиной. Я тоже думаю, и что забьет будет ну, ну, Наконец-то. Мне кажется, должен. Из-за чего, забьет. может он сейчас поменяет паспорт. Ну, я думаю, что попробую. не будет, но вот э, даже нам в комментариях писали, что вот поменял он фамилию, и все поменял Другому, по другому Ну слушай, это, наверное, на, на каких-то, знаешь, сакральных yeah. вот этих вот картах, там, типа, может быть, и менять там фамилию с точки зрения астрологии, там, и чего-то еще, может быть, и не надо было, но человек принял решение, взрослый мальчик, слушай. Да, так. да, в этом отношении. Ну, вот он, он знал, на чем шел, он знал, что будут его обсуждать, он знал, что если не попрет, то будут про это говорить. Ну вот и говорят. И ну, говорят, да. и забивал в кубке, в чемпионате не забивает. Да. Крыли совет в 25 очков. Рядом Паринен, рядом Факел. И Если Цыпченко. Сейчас, э, я тебе говорю, вот сейчас вот. Ну, тяжело, да, тяжело. Паринен э, обыгрывает, там обыгрывает, уже стыки. И все. Факел обыгрывает. И, Представляешь, вот, Факел обыгрывает, Паринен обыгрывает. И Химки обыгрывает. Э, и здесь прямо вот так вот, из, из такого растянута. Э, но Цыпченко после матча с Зенитом, они верят в то, что они делают. Они да. не теряют веру, и Цыпченко говорит: мы все делаем правильно, мы правильно играем. Вот здесь вот удаление повлияло так. Закрыли советов хочется переживать, потому что, во-первых, классные игроки, был, да. симпатичный футбол. Осенькин очень. Не хочется, чтобы этот футбол пришел в первую лигу, где в основном борьба. Э, ну они по первой лиге тогда катком прошли. Да, да, да, понимаю, да, да. Ну просто я, ну, я, говорю, есть команды, которые не хочется, чтобы вылетали, понимаешь? И вот, наверно, Крылья это одна из, из этих команд. Э, ну кто-то кто должен, должен симпатичный будет вылететь. Кто-то должен будет вылететь. Ну вот кто-то из, из компании, кто-то из компании, торпеда, точно. твоих любимых химок. Подожди, а, факел, Химки, крылья, Химки, парины. Вот кого-то из этих четырех команд отправил бы. бы. И почему Арина? Я, я тебе говорю, если брать ситуацию вокруг Химок, не, если не брать... не, давай просто сказать. взять за стопки тренера, то я бы хотел бы, чтобы вылетели Химки, потому что слишком дохера. хера случилось всякая говна вокруг команды всяких. Даже так. всяких а э, как же Андрей Викторович первый? Я игре? же говорю, если взять за скобки тренера. Ну подожди так, нельзя как... брать. Но так тренера. как сейчас тренер Андрей Викторович. Топоринен. Топоринен, конечно. Ну, а чё, почему нет? Они что, хорошо играют? Ну посмотрим. Скажи Давай мне. не будем сейчас никому там, выписывать какие-то Не свои не проекты, я говорю. Но может быть да. А, заключительный матч. Заключительный матч тура «Локомотив» Сочи. И эта игра, насколько я понимаю, вынесена на понедельник. Чтобы Дюба опять забил и все... И все... Э -э и все... Опять сказали в том порядке. Ну, знаешь, вот по этой игре, давай коротко скажем, потому что Локомотив там в э, Сочи рядом, в таблице такая середина, такая рутина. там ну, Локомотив делает свои дела, да. э, зарабатывает деньги премиальные. вот И, соответственно, некоторые люди пробивают все новые контракты. Ну, Но просто это та история, где команды не борются ни за медали, ни за выживание. Это вот такая середина да, таблицы, это... которая ну, не по знаю, большому счету он он вынесся, игра ни нет. на что не влияет. Не знаю. А почему она вынесена вынести допустим но оренбург Парина. но Не, там я думаю играют. что какие-то вещи связаны с тем что э, кто-то играет может быть в москве и так далее в общем хотя у ну, Локомотив... Кубок, не кубок краснодар играет в кубке с акроном ну странно в общем но ну, вынесли играли. бы я говорю ту, ту игру которая ну кубковая командная, да. кубка кубкова играет и туда вынесли. может да. был даже две игры может быть Друзья, на этом все. На 26-й да, тур начинается в субботу, 6 мая. Следите за матчем. Как думаешь, кстати, вопрос тебе дадам. Дюб забьет? Да, конечно. Ну, от... нет, Видите, нет. мы, в принципе, уже думаем даже в одну сторону. Ну... Скоро Влад матом начнет ругаться. Потом а, начнет рассуждать, а, что назад отдают полузащитники. Все, короче. А, я предлагаю конкурс а, к этому туру. Вот давай просто количество голов, мы один раз проводили такой конкурс. Количество голов, которые забьют голов... Нет, количество голов, которые забьют все команды в этом туре. Это очень легко написать, посчитать там. и. Легко написать, yeah. просто ткнуть. Да, просто какую-то цифру. Я думаю, что там 30-35. Подарком будет у нас... Ну, можем также два билета разыграть на факел. Можно два билета на факел. Как обычно. На пари, наверное, тем более. Тем это более. Будет, да, очень такая... Два билета, два билета на факел по РИНН, на тому, кто ближе всех будет к правильному количеству мечей а -а -а. забитыми всеми командами в этом туре. А, если ваше количество будет такое же, как у другого участника, то мы просто... Знаете, давай так, чтобы дополнительно какое условие было, вы пишете количество голов, и какого-то конкретного футболиста, может быть, двух, кто в этом туре точно забьет, за это мы будем там плюс балл да, добавлять, да, и давай, тогда давай. будет интереснее давай. еще. Дюбу можете не писать. 100%. Ну вообще напишут зуба не забыл. А друзья, спасибо большое, Андрей Мурнин. Влад Будлянский, пока-пока. Пока. Слушай, сегодня быстро вообще, да? Я не знаю. минут тридцать пятого. Сколько на. Сейчас все еще не говорю, чтобы она заходила.